Студент приходит на экзамен. Войдите. Добрый день. Добрый день. Знаешь? Знаю. Что знаешь? Предмет знаю. Какой предмет, который сдаю? А какой сдаешь? Но ну, это вы уже придираетесь.